Смена ног, обеими ногами рашит Обеими ногами. Вот уже ноги немножко. Вперед-назад. Боевая стойка, пожалуйста, ребят. Боевая стойка. Вперед-назад. Вперед-назад. И назад тоже удар. Вперед-назад. Стоп. Мягко, мягко, мягче, мягче. Вот поймать ноги с собой. Вперед-назад. Говори. Нём, а да стой хотя бы просто, просто пошел. Давай, крути, крути. Покажи быстрее, долго ходишь. Куда пошел? Пошел, пошел, пошел. Во, во, и, и спину поворачивай, поворачивай корпус. Во. Поднимай, держи голову прямо. чё ты? Опа, пошел, пошел, пошел, вращай спину. Другая нога. Тебе неудобно, ты энергии много тратишь. Во. Поднимай руку выше. Обе. Рашид, вот ты вперед, назад, вперед, назад. Оп, прыгнуть обеими ногами. Ноги уже. Во-во-во-во. О, во, во, во. Во, молодец. Пошла, пошла смена. А что ты сейчас до этого делал на, на ней? Прыгал или бегал? Сейчас тогда побежали. Меняемся. Нет, расширит, нет, ноги в одну линию ставь. Пошел. Какая нога? Блин, расшири. Правая нога, в следующий квадрат, пошел. Поднимай колени. Рашид, ты опять в один квадрат ноги ставишь. Во! Поднимать колени, поднимать колени, господа. И удары. Идем фронтально. Боксируй. Не просто, нет. Это не значит, что фронтально нужно. Шагай. Вот, пошел, просто иди боксируй. Там, да, оп. Да боевой, расши. Вот передний, оп, сюда, двойка, оп, тройка. Поправьте, поправьте. Ноги в один квадрат не ставить. Наташа, ноги в один квадрат не ставить. А, да. Бьем удар. В один квадрат ноги не ставь, поднимать колено надо. Они... В один квадрат ноги не ставь. твои ноги. Нельзя в один квадрат ноги ставить. Колени поднимаем, стопы параллельно. Пошла левая нога. Раз-два. Поднимай колени, поднимай, поднимай колени. Вот-вот. Та -та, -та, та та Вот так широко их... Какой ногой начать да, надо? Поменялись. Пошли-пошли-пошли. Ты хочешь пошли, просто махать? Нет. А что ты опять схватил? Что? Ты только что это нет, делал. Все, работаем. работаем. Вот, пошли, вот. Вот, поворачивайся, поворачивай, поворачивай. Как плывешь, как ты плывешь? Вот, а еще при этом пошел чуть вперед-назад. Не та нога, не та нога. Правая рука вперед, левая нога тогда. Вот, разноименная. А? Ну идите вон там, крингу встаньте. Не надо далеко ходить. Раз, два, три. Раз, два, три, ногами вперед назад. Поворачиваю, поворачиваю. спину разворачивай. Спину разворачивать. Молодцы, но локти вот здесь, да. Не, не плечи поднимай, да. А локти подними. Стой. Нет, ты плечи поднимаешь. Вот ты держи мячик на лесу. А сам вот наклонился. А во. мягкий. Видишь, какой-то. Бамбашка прямо. Ага. Пошел. Да зачем ты такую тяжелую схватила? Ну все, делайте, делайте. Все, можешь делать. Вперед-назад, слава, назад, тоже удар. Слава. Слава, ты вот так делаешь. Слава, ты вот так делаешь. Смотри. Вперед, вперед-назад, вперед-назад. У тебя два движения на ногах. Вперед и назад. И удары. Вперед и назад. В воздухе. Будем равенровать, будем делать. Прыгаем, прыгаем на передней части стопы, на носке. И левой, и правой бьем. На одной ноге прыгаем, бьем обеими руками, пожалуйста. Что ты, зачем ты схватил гриф? Железом без взрослого не работай. Висят руки, не прижимай руки к себе, висят руки. Выпрямляй колен. Прыгни сначала, потом ударь. Прыгни и ударь. Вот, на носке. Выпрямлять колено, ребята. Выпрямляется нога. Ногой выталкивайтесь. Вверх-вверх прыгаем. Висят руки, свободно. Прыгни и ударь. И левый, и правый бьешь. Во. В воздухе ударит. Ты на носок встать надо. Ага. На носке надо встать. Ты на... А ты на полной стопе прыгаешь. На носке, на носке. Кулаками бьем. Прыгнуть и ударить. Прыгнуть и ударить Рашид. Прыгнуть воздух вверх и ударить. Смена. В Куда? Нужно. Наташ. Да. Расшиет. Как руки поставить? Ну а почему? Где группировка? Не надо к себе прижимать. Вот здесь. Вот он висит. Шире ноги. Поставь, ширина плеч. То же самое. Не в ту сторону, расширит. Шагаешь левой ногой. И влево поворачиваешься, а голова прямо. Пошел, пошел. Подними. Подними мяч. Пошел, пошел. Короткие шаги. Быстрее. Расшит короткие шаги. Зачем ты спиной вперед пошел, дорогой? Какой ногой шагаешь? Тогда куда поворачиваешься? Правой рукой и бей. Да, быстрее. Подними локти. Пошел, пошел, пошел, пошел. Быстрее, короткие движения. Не в... Во, во, Наташа, молодец. Только голову прямо. Голова прямо. Вот. Вот. Ноги, ширина, плеч поставь. Локти подними. Не в ту сторону. Нога, на, на нога, которая стоит, на нее поворачиваться. Остановитесь, ребята, смотри. Просто подпрыгивай вверх. Раз, раз, раз. Стой, стой, стой, стой, стой. стой. Да, опа. Оп. И вот туда, вот плечами. Во, видишь? Покажи. Во, молодец. Во, время. Смена пошла. Топы параллельно, поднимать колено. Ноги в один квадрат не ставить. Иди ко мне, иди сюда. Я понял. Ты не понял. Ты понимаешь, в чем дело? Ты на ногу перепрыгиваешь. А я тебе предлагаю не перепрыгивать на ногу, а поднять ногу и поставить ее в сторону. Покажи. Да, а вторую ногу также вот поднимай недалеко. Носочек ноги. Пошел. Раз, два, раз, два, раз, два. Вот и все. И все это на носках. А, получается, просто тело 5, 5. Да, тело за ногу идет. Быстрее. Давай за ногу, побежал. Хорошо. Поднимай коленки. Поднимай коленки. Поднимай, поднимай. Иди ко мне тоже. Поднимай коленки. Вот ты пошел. Боком встал. Левая нога пошла со мной. Раз, два. Поднимай второе колено. Поднимай. Во, во. Поднимай стопы параллельно. Далеко не надо тянуться. Вот чуть-чуть. Раз. Поднимай коленки на носках. На носках. Поднимай коленки. Та, та, та. Стопы параллельно. Стопы параллельно. Поднимай ноги. Побежал на месте. Побежал на месте. Поднимай колени. Поднимай колени. Вот. А теперь здесь попробуй. Ко мне повернись. Попробуй. Пошел. Какая нога пошла первая? Первый. Да, пошел в сторону. Раз, два, три, четыре, вот, поднимай нож. Та-та-та. Во-во-во-во-во. Вот и все, молодец. Удобно. Понял немножко? Да. Поворачивай, поворачивай. Смена, смена пошла. Ну давай, давай, Слава, поворот спины. Поворачивай спину, да. Не останавливай руки, Слава. Посмотри. Поворачивай. Не останавливай руку, а у тебя рука, она тебе что сюда-то бьется. Пошли, пошли, пошли, пошли и ходить при этом. Ходить. Ходить, можешь просто ходить. Ходи, ходи, ходи. Прямо, фронтально встань. Старина. Фронтально встань. Посмотри. Вот ты пошел. Бам-бам-бам. Поворачивайся. Какой рука правая, значит, вот пошла левая рука, а правая нога должна пойти разно разноименно. Во. Поворачивай спину. Во. Назад тоже вперед удары иду, слава. Наташа, отдохни. Удар расшит, кулаки встань. Ноги уже, еще делай. У ноги уже, ноги уже. уже ноги, выше встань. Короткое движение. Так, так, короткое движение. Короткое движение. Бей, выкидывай кулаки. Выпрями колени, выше на ногах. Ты садишься на ногах. Выкидывай дальше руки. Сильнее руки выкидывай. День, молодец, молодец. На передней части ноги, Коля, сожми кулаки. Выкидываем кулаки. В челноке боксируем. Оп, так, вперед, назад, та-та-тан, подскок, подскок, удар. Не, гни, не гнуть ноги, не гнуть, расшир. Мягче, мягче, мягче, мягче. Выкидывайся кулак, Прыгнуть ударить, слава. Вот, прыгни ударь. Прыгни, в воздухе ударь. Молодец. Свободно ручки. Мягче, мягче. Выпрямляем ногу. Выдыхай, колямба. Смотри, куда бьешь. Смотри, бьешь, высоко, аж вот туда бьешь. Наташа, ручки сюда. Время. Второй круг? Все, нет, не надо. Все, убираем все. Собираем Да, собираем лесенку, убираем и бинтуемся.